Ты когда-нибудь думал, что ты скучный? Вам может казаться, что у вас нет захватывающих историй, которые вы могли бы рассказать. Или у вас нет приключений, которые вы видите в социальных сетях. И ваша жизнь не кажется другим такой интересной. Это может разочаровывать. Но есть шанс, что вы на самом деле интроверт. С богатой внутренней жизнью вместо богатой внешней. Исходя из этого, вот пять признаков, что вы интроверт, а не скучный человек. Первое. Вы знаете, что не пользуетесь популярностью. Сколько у вас близких друзей? Если вы можете сосчитать их на пальцах одной руки, то, скорее всего, вас беспокоит, что вы не настолько популярны. Но избивать себя по поводу своей социальной ценности — это просто судить себя по стандартам того, кем вы не являетесь. Для интровертов малое количество знакомых не означает, что вы скучны. Это значит, что вы цените качество, а не количество. Интроверты предпочитают иметь несколько глубоких связей, чем много поверхностных. Поэтому ваше недовольство тем, чего у вас нет должно быть перенаправлено на удовлетворение тем, что у вас есть. Второе. Вы никогда не высказываетесь первым. Вы последний, кто высказывает свое мнение в группе. Если вы не решаете сделать первый шаг в социальных ситуациях, другие могут подумать, что вам нечего добавить, и в результате вы можете почувствовать себя деморализованным. Но для интровертов это не означает, что вы скучны или вам нечего сказать. Это просто означает, что ваш мыслительный процесс отличается и разговоры истощает ваш разум. Вместо того, чтобы обсуждать какую-то тему, ваш ум лучше всего работает в тихом созерцании. Когда у вас есть время подумать как следует, не отвлекаясь. Номер три. Вам нравится одиночество. Когда вы входите в новое место, ваш первый инстинкт — держаться в одиночестве, вместо того, чтобы знакомиться с новыми людьми. Если вы не проявляете инициативу в общении, это может показаться скучным. Но для интровертов это просто означает, что вы предпочитаете свою собственную компанию, поскольку вы сами себе лучший друг. И для вас социальный мир грязен, шумный и полный ненужной драмы. Зачем тянуть себя вниз и тратить энергию? Когда вы можете потратить время на то, что важно для вас самих? Номер четыре. Вы неуживчивы в социальных ситуациях. Когда вы попадаете в социальную ситуацию, являетесь ли вы живым, полным энтузиазма человеком? Который привлекает всех в комнате? Или мрачный человек? который просто хочет покончить со всем этим? Если в окружении других людей вы не чувствуете себя бодро и динамично, вы можете показаться скучным. Но для интровертов это означает, что вы чувствуете себя наиболее оптимистично в обстановке, которая соответствует вашему истинному «я». Поэтому ваши чувства могут подсказывать вам процветать в одиночестве. И номер пять. Вам нужно время, чтобы открыться. Чувствуете ли вы, что большинство людей не знают вас настоящего? Если вы не общительный человек, другие, вероятно, не задумываются о ваших мыслях, чувствах и увлечениях, потому что вы мало рассказываете о них. Только самые близкие люди имеют представление о том, насколько глубока ваша личность. И в этом заключается реальная разница между интровертом и скучным человеком. Интроверты обладают бесконечным количеством увлекательных черт. Но все это находится внутри. Поэтому в следующий раз, когда вы увидите богатую внешнюю жизнь экстравертов, вспомните, что у вас может быть внутренняя жизнь, которая также богата, но просто не так заметна. Относитесь ли вы к каким-либо чертам, упомянутым в этом видео? Дайте нам знать в комментариях ниже, и не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео, если вы считаете, что оно поможет кому-то еще. Использованные исследования и ссылки перечислены в описании ниже. До следующего раза, психологи, берегите себя!